Бонжур, друзьями. Здравствуйте, друзья. Этот яблочный пирог итальянский ответ на нашу шарлотку. Он будто сделан из воздуха, настолько он легкий и невесомый. Пирог прост приготовления, и с ингредиентами проблем не будет. Если он вам приглянулся, приглашаю вас тоже его приготовить. Друзья, если вы хотите научиться готовить потрясающе вкусные и красивые десерты, приглашаю вас на бесплатный мастер-класс от Полины Филимоновой. На нем вы узнаете, как начать готовить более 35 видов десертов, а также как печь на заказ и зарабатывать на этом. Вот чему уже научились ученики Полины. Посмотрите на эти невероятные работы. Полина – основатель самой большой кондитерской онлайн-школы в Европе. Через ее обучение прошли более 40 тысяч учеников. Объясняет доступно и понятно даже для новичков. Поэтому я рекомендую вам записаться прямо сейчас. Ссылку на мастер-класс вы найдете в описании под видео. А теперь к нашему рецепту. Для теста нам понадобятся только желтки. Белки пока убираем в холодильник. Желтки взбиваем с сахаром, пока вся масса не посветлеет. Добавляем растопленное сливочное масло, молоко, ванилин, по желанию, и щепотку соли. Всыпаем всю муку. Туда же просеиваем разрыхлитель. Вымешиваем однородное тесто. Я добавляю столовую ложку лимонного сока. Полученное тесто заливаем в подготовленную форму. Дно я застелила пергаментной бумагой, а бока смазала сливочным маслом. Очищенные яблоки режу на довольно крупные дольки. По поводу яблок лучше брать сорта помягче. Выкладываю дольки по кругу. Заливаю поверхность пирога растопленным сливочным маслом присыпаю сахаром отправляю пирог в духовку можно его оставить уже в таком виде но что делать с оставшимися белками я их пускаю в ход взбиваю с сахарной пудрой до твердых пиков добавляю немного лимонного сока пирог Пробыл в духовке 20 минут. На полуготовый пирог наношу всю меренгу, украшаю и выпекаю еще 25 минут при температуре 180 градусов. В общей сложности пирог выпекается 45 минут. Готовый пирог отделить от бортиков, пока он еще горячий. Красивая форма, вкусное содержание. Что еще нужно для истинного наслаждения? Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и то.